Визор LG 49 дюймов за 34 990. Это хорошая цена? Это нормальная цена. А вот за 29 990 рублей это просто дешево. Спешите только в салоне бытовой техники Бланка Делюкс, Улица Ленина, 64. Телефон 68 12 12.